День, меня зовут Наталья Тюшкевич, сегодня мне выпала такая честь поговорить с вами о мониторинге и оценке как об инструментах, об видах деятельности, в рамках которых мы можем измерять результаты того, что мы делаем, оценивать эти результаты и об особенностях этих видов деятельности мы сегодня как раз с вами и поговорим. Для начала мне бы хотелось вернуться к классике менеджмента. Мы с вами прекрасно знаем, что любая деятельность в рамках которой используются применяются ресурсы, она будет тогда эффективна, когда управляется, то есть если есть управление, то есть гарантия того, что наше использование ресурсов, неважно в полном объеме, в меньшем объеме, в необходимом количестве, это использование приведет к нужному результату и достаточно эффективно будет выполнено. И любая, программа, любая деятельность, ориентированная на результат, любая программа в являются, впрямую, являются объектами управления. В рамках программы, либо в рамках деятельности есть конкретные действия, шаги, которые которые направлены на решение определенной проблемы, на изменение какой-то конкретной ситуации. Да? И, и, и эти действия, эти шаги осуществляются при помощи использования различных ресурсов, людей, оборудования, материалов, технологий, среды, условий и так далее. И опять же, для того, чтобы понимать, на каком этапе мы достижение достижения, результатов находимся, нам необходимо собирать, получать информацию, да, для того, чтобы вот управлять этой деятельностью, для того, чтобы управлять этими ресурсами, для того, чтобы выполнять конкретные действия. И эта информация, она приходит к нам в рамках обратной связи. И я вот на слайде у вас в уголочке специально такой есть рисунок, напомнить, да, что в мере, как, как объект управления и программы деятельности, ориентированной на, на результат, они осуществляются в рамках планирования, выполняются функции, какие управления, да, планируются, затем выполняются, координируются, должна происходить мотивация сотрудников, мотивация благополучателей, контролируется, и тем самым мы говорим, что управление всеми этими процессами происходит. Существует несколько различных видов деятельности, в рамках которых осуществляется контроль, да, и в результате которых мы можем получить новые знания. На слайде представлены вот такие, наиболее часто встречающиеся. Обратите внимание, внизу есть вектор, где обозначено, что инспекция и аудит – это в большей степени виды деятельности, которые направлены на… На осуществление контроля оценка исследования скорее направлена на получение нового знания, хотя в некоторой степени и тот, и другой вид деятельности также могут решать функции контроля. И, вот С одной стороны, информация, полученная в результатах этих видов деятельности, используется для, как инструмент контроля, в, с другой стороны, она содержит новое знание о программе, о той деятельности, которая, которая выполняется. И ну, что нужно сказать? Что между собой... Вот, из-за того, в каких пропорциях используется этот инструмент, то есть либо для контроля, либо для получения нового знания, они разграничиваются между собой, и в зависимости от тех задач, которые поставлены перед людьми, которые собирают эту информацию, эти инструменты используются. Но, ну, вот, например, обратите внимание, инспекция, да, она направлена скорее на выявление, предотвращение нарушений. И, кстати, в прямую, в большей степени, является инстру инструментом контроля и выполняет функцию контроля. Аудит, если мы, например, говорим о программном аудите, то это в большей степени. Степень ориентирована на, как инструмент на контроль соответствия степени выполнения. Например, соответствие там, выполняемой деятельности существующим требованиям, там, политикам, процедурам, существующим существующим регламентом, нормативом, стандартам и так далее, и в какой степени фактически да, выполнение соответствует запланированному плану. И с этой точки зрения аудит, он тоже в большей степени является инструментом контроля, поскольку чаще всего он проводится специально подготовленными людьми, внешними преимущественно специалистами на основании, основании программы документации и отвечает в принципе на вопрос, в какой степени соблюдаются правила, стандарты установленные, регламенты, нормативы, в какой мере соблюдается план деятельности. В ходе мониторинга происходит вот мониторинг, он, он, он как бы находится на середине на стыке контроля получения нового знания поскольку сочетает в себе обе эти функции. Ну, вспомним, да, мониторинг – это постоянная системная, такая, систематическая деятельность, в рамках которой отслеживаются результаты программы. Причем отслеживаются они на основании измерения заранее выбранных показателей, значений показателей, значений индикаторов разработка индикаторов больше, чаще всего, и, и это одно из условий, занимаются специалисты той предметной области, в рамках которых осуществляется программа. Что еще нужно сказать? Важно, чтобы вот эта совокупность индикаторов, я забегу немного вперед, мы об этом более подробно дальше поговорим, важно, чтобы вот эта вот совокупность разработанных индикаторов охватывала все те важные ключевые процессы, программы и ее результаты. Если система мониторинга несовершенна или не работает в полной мере да, или вообще отсутствует, если мониторинга как такового нет, то, в общем-то, информацию о достижении результата, о выполнении, в какой степени выполняется программа, где бы то ни было, эту информацию получить будет просто невозможно. Что еще нужно сказать про мониторинг, потому что дальше, опять же, мы будем об этом говорить. Мониторинг является неотъемлемой частью программы или деятельности организации. И поскольку это неотъемлемая часть, то чаще всего мониторинг, и в принципе это нужно это делать, выполняется внутренними сотрудниками, исполнителями программы, либо исполнителями отслеживаемой деятельности. В отдельных случаях привлекаются, могут быть привлечены внешние специалисты, но и привлечение внешних специалистов, как правило, определяется руководством программы. Да? И это зависит именно от потребностей, где будут использованы, где будет и каким образом будет использована полученная информация. Что еще нужно сказать, что... Опять же, мы будем об этом подробно говорить. Информация, полученная в результате мониторинга, она обеспечивает руководителей и заинтересованные стороны, насколько успешно выполняется программа, в какой степени достигаются заявленные, заявленные задачи, планомерность, фактическое соответствие, опять же, запланированных результатов и получаемых, ожидаемых результатов. Что касается оценки, оценка, оценка программы в большей степени ориентирована все-таки не на контроль, а на получение новых знаний о программе. И поэтому предполагается достаточно глубокий такой анализ хода и результатов программы. Именно в ходе оценки мы можем получить ответы на вопрос о причинах отклонения от плана. Да? И оценка может выполняться внешними специалистами, но ну, это чаще всего это происходит так. Но тем не менее проводится и самооценка внутри организации, есть практики, есть опыт уже достаточно успешный. Мы в своей организации, я по своей деятельности уже, и вот как специалист Детского фонда Виктория, специалист по оценке, мы проводили внутреннюю самооценку двух программ. И на предыдущей работе мы тоже делали, проводили самооценку большой программы, которая работала на Российской Федерации. Оценка, как правило, отвечает на вопросы, правильно ли мы вещи делаем, да? Правильно ли, какие вещи, насколько они правильны, насколько правильно мы выполняем то, что мы запланировали, что у нас получается и почему, и как это можно сделать лучше. Исследования еще в большей мере направлены на получение нового знания. И но ну, может, конечно, играть определенную роль в осуществлении контроля за ходом и результатами программы, но эта задача, как правило, она для исследования, в рамках исследования, она всегда вторична. Ну вот, что еще можно сказать об этих видах деятельности, да, поскольку вот уже, значит, мы о них говорим. Вот если представить их, вот они у вас перед собой, да, то на уровне задач, Мониторинг постановки задач, мониторинг оценка и оценка исследований, они отличаются. То есть вот мониторинг и оценка на одной стороне, да, как бы представим, а исследование на другой стороне. Поскольку в рамках мониторинга и оценки задача в большей степени стоит на получении информации для принятия управленческого решения, что же касается исследования, то ключевая задача исследования ⁇ это расширить и получить более глубокое там, существующее знание, да, углубить это существующее знание, глубже его понять, то, что мы делаем. На уровне методов да, уже исполнения, там сбора информации, работа с источниками данных, обработка полученной информации, Эти, это, и мониторинг и оценка, и исследования, они похожи между собой, социологические методы исследования используются. Что же касается уже на уровне использования результатов, то опять же мониторинг и оценка, они больше похожи, потому что результаты используются для принятия, вся эта информация уходит для принятия управленческого решения, исследования же чаще всего все-таки просто дают новые знания и с этим новым знанием значит работаем. Для более глубокого значит, Теперь вот более подробно мы поговорим о, уже о мониторинге. Значит, кому нужны результаты мониторинга? Поскольку мы с вами говорим, что мониторинг является неотъемлемой частью программы и позволяет нам понимать, как программа наша движется или как мы исполняем, планирована наша деятельность, ориентирована на результат, то в первую очередь, естественно, результаты мониторинга нужны исполнителям или менеджерам программы. Да? А поскольку мы говорим, что задача мониторинга ⁇ это получение информации для принятия управленческого решения, то, естественно, результаты нужны для руководства, там, для донора, для инвестора а, этой программы. А... Результаты мониторинга очень важны и для партнеров, потому что на то они партнеры, что они включены в эту деятельность, и они, естественно, как участники процесса, должны понимать о том, что происходит и каким образом мы программу исполняем. Понятно, что наши все программы и проекты, они социально вносят ну, характер И в результатах этих программ заинтересован достаточно широкий круг лиц, в том числе сообщества. Да? И поэтому а, те м, процессы, которые мы... или те задачи, которые решаются в рамках а, наших программ, они в принципе... А, а, достаточно интересные для профессионального сообщества. Вот Мы, например, работаем в детской сфере да, и работаем там, а, с темой профилактика социального сиротства. Наши все программы, мы видим, у нас есть запрос, наши все программы являются достаточно большим результатом наших программ и то, как мы их делаем. Большой, представляет большой интерес для специалистов детской сферы. И поэтому на круглых столах, где мы освещаем свои промежуточные результаты, все время присутствуют специалисты сферы детства. И естественно результаты мониторинга нужны благополучателю, еще, еще нужно говорить клиенту организации. Почему? Да потому что он является непосредственным получателем наших услуг, да, наших продуктов. И если мы говорим, что в рамках одной из ключевых зачем мы делаем эти программы, да, цели программы, для того, чтобы наша целевая группа была, там, могла удовлетворить свой запрос в рамках нашей деятельности. И поэтому для благополучателя очень важно понимать, если мы оказываем ему туду, там предоставляем какой-то, даем какой-то продукт, нам нужно понимать, интересен он ему или нет, да, и в какой степени, а удовлетворен ли он или не удовлетворен. Опять же, для того, чтобы приходить и пользоваться, опять же, на, на, стать участником нашей программы, непосредственно. Поэтому благополучатель, как непосредственный получатель наших услуг, он тоже заинтересован в результатах программы, в результатах мониторинга. Что нужно отслеживать в рамках мониторинга? Ну, в первую очередь использование ресурсов, да, в соответствии с расходованных ресурсов плана. А во вторую очередь... Ну, может быть, не во вторую очередь, я здесь не совсем правильно говорю, по очередности, да, тут нет приоритетов, но все это отслеживается параллельно. Значит, использование ресурсов, процессом непосредственно процесс выполнения, соответствие там содержания, э, сроков мероприятия, график выполнения работ, соблюдение механизмов исполнения и, естественно, отслеживаются результаты, в какой мере удается решать поставленные задачи. Да, ну, например, возьмем, э, возьмем пример. Значит, ну, поскольку я знаю, что участниками нашего вебинара являются и сотрудники организации, которые являются полномоченными организациями по проведению конкурсов на средства субсидии, то вот возьмем такой пример. Например, у вас предстоит конкурс проектов среди организаций да, в регионе, и вы понимаете, что, в общем-то, Заявки приходят, но недостаточно качественные там, да, то есть, как правило, очень часто слышу, что а, проблема всегда не, не из кого выбрать, да, некому, что называется, деньги давать. Заявителей много, но непонятно, что пишут в проектах. Вот здесь, и мы об этом говорили на школе гранд-менеджеров. Вот здесь, например, для решения этой задачи, накануне конкурса, мы с вами, мы, у нас стоит запланированный результат, что мы с вами проводим конкурс, где у нас там, во-первых, будет большой объем заявленных проектов, и, ну там, допустим, 70% заявленных проектов будут качественными. Да, где, которые, те, которые в принципе действительно могут претендовать на средства субсидий. И мы для того, чтобы получить качественный проекты, запланировали, например, установочный семинар. Да, такой установочный семинар один день, полный день, куда пригласили организации, пригласили там Медпророка в своем отечестве пригласили заезжего эксперта и а, планируем, что мы получим а, 70% заявок хороших, качественных. Вернее, мы их много получим, но 70 из них будут качественными. И мы получим в итоге, приходит, начинается конкурс, а мы с вами видим, что в принципе из того объема, который мы заявки получили, я уж не говорю там сколько там, ну, получили тот же самый объем но мы видим, что там 30 качественных заявок в принципе, те же заявки, которые и были раньше, да? и, значит, в принципе все те, кто подавались и были состоятельными для этого конкурса, те же самые, и опять, организации появились. Новых там, заявок, которые были бы хорошего качества, мы не увидели. Что мы начинаем делать? Мы тут смотрим, значит. В какой степени использование ресурсов? Да? Правильно ли мы сделали один день установочного семинара? Может быть, нам нужно было два дня это сделать, Правильно ли мы пока специалиста пригласили, да, этого тренера? В то ли, тот, тот, ли тот ли период времени мы сделали. То есть, и затем мы смотрим. А может быть в этот, в этот день этот семинар там не смогли прийти те люди, которые могли прийти, потому что там в регионе было более важное другое мероприятие. А может быть недостаточно правильное, правильное информационное оповещение сделали. Да? А может быть недостаточно было, или не хватало, надо было дать еще какой-то раздаточный материал более подробный, более детальный. Может быть, еще нужно было бы, допустим, проводить какие-то до установочного, после установочного более глубокие консультации. То есть, и потом то есть мы с вами увидели, что результат мы не, не увидели 70% качественных заявок да, среди подающихся. Мы стали смотреть, нам необходимо было обязательно посмотреть так ли не, не так мы решали эту задачу, и опять же посмотреть, сколько ресурсов у нас было на это затрачено, может быть, имело бы смысл этих ресурсов сделать больше объем по времени, по деньгам, по средствам, там, по материалам, нужно было запланировать ресурсов. Вот именно вот такое вот оперативное Оперативное отслеживание полученных результатов позволяет корректировать, корректировать дальнейшую деятельность. И если это будет своевременно сделано, то возможно дальше из этой ситуации мы сможем выбраться, если мы будем консультировать там а, те организации, которые, ну, например, проведем работу над ошибками, да, тех организаций, которые не выиграли или а, принесли некачественные заявки. Ну, то есть а, какая-то будет, какие-то дополнительные усилия будут сделаны. А, итак, а, значит, еще раз, да, что такое мониторинг, мы говорим. Это систематический сбор информации по... А, заранее выбранным индикатором, для того, чтобы получать все время постоянно необходимую информацию для руководства и заинтересованных всех сторон о том, насколько успешно мы решаем поставленные задачи, в какой степени мы достигаем поставленную спланированную цель, и как используются ресурсы, выделенные на эту деятельность, да, на данную деятельность. Очень часто бывает так, планировали, смотрим, прошел там три месяца проекта или программа, мы понимаем, что у нас Появляются деньги, которые сэкономлены. И эти деньги, естественно, нужно на цели программы впустить, потому что если мы не будем элементарно эти деньги отслеживать, то потом у нас по завершении проекта остаются остается сэкономленные средства, которые нужно возвращать, либо будет возникнет у донора, может возникнуть вопрос о а целевом ли образом было вообще использовано у вас эти все необходимые бюджеты а может быть вы завысили бюджеты тогда на следующую деятельность уже на, на продолжение этой программы будет более такое а, м, пристальное внимание, и, а, что может быть вы а, завышаете то, что вы делаете. Хотя в действительности это могло произойти вот, несвоевременное отслеживание, там, несвоевременная оценка этих результатов. Значит, а... Что касается, да, еще что касается ресурсов, значит, Эти ресурсы необходимо еще и отслеживать в обязательном порядке, потому что как раз чаще всего экономия получается реже. Чаще всего мы говорим, что пока мы заявляемся программой там к донору, мы планируем бюджет, в нашей ситуации возникает что скачок цен, и мы получаем что то, что мы планировали, нам тех средств запланированных, нам их не хватает. Поэтому мы начинаем взбиваться из графика. И если мы не будем своевременно отслеживать исполнение и а, использования ресурсов, да, то мы можем получить, что половину программы сделаем, половину программы у нас останется без денег. А, так, очень важно для разработки системы мониторинга, очень важно помнить следующее что ну, поскольку мы говорим, что это постоянная систем, систематическая деятельность, и она является неотъемлемой, мониторинг является неотъемлемой частью выполнения программы, то если мы хотим эффективного выполнения деятельности, эффективного достижения результатов, то в организации должна быть система мониторинга. И этот, и этот мониторинг должен быть системным, еще раз говорю. От чего зависит эта система? Естественно, зависит от содержания деятельности. Да? Что имеется в виду? А на что направлено? Да? Какая целевая группа? А какая, какая по времени эта программа или этот проект? Лугосрочная, краткосрочная? Какой тип мероприятий? А кто, включен, кто включен в эту деятельность? А является ли, вот бывает так, что есть программа, и она состоит из, там, есть основных, основная цель, миссия программы. И есть проекты, которые нацелены на решение задач этой программы. И может быть так, что либо мониторится программа целиком, либо мониторится только проекты. Это все зависит от той системы мониторинга, вернее от той деятельности, которую у вас есть. И это будет зависеть так, как вы от этого будет зависеть, что вы конкретно в какой период вы мониторите. Естественно, это зависит от потребностей руководства. Опять же, повторюсь, вот есть, например, программа, которую делает организация, и появляется донор, который хочет проект значит, в рамках этой программы, он финансирует этот проект, и он хочет отдельно этот проект мониторить. И... Либо, либо наоборот руководителям нужно понимать, неважно как реализуется проект внутри, ну там это детали, да, рабочие показатели, а важно, например, получать только результаты на уровне программы. И естественно тогда система мониторинга будет выстроена именно так, чтобы мониторить программу, а собирать там от проектов информацию. В определенный период, на определенном этапе использовать ее там, в меньшей степени, да, не так детально. А, далее, а, очень, вот теперь уже самое ключевое, да, и еще от модели управления. Еще раз повторюсь. А, если, допустим, вот есть программа, есть проект за рамками программы, и проект руководитель проекта является а, в данном случае для проекта, как руководитель программы. И он может быть там один, но тем не менее вот этот проект может управляться отдельно от программы. И он точно так же система мониторинга выстраивается отдельно для этого проекта, а, и система мониторинга для программы. А, дальше а есть еще такая, есть еще такая вещь, как а, мы об этом сейчас поговорим. Значит, смотрите, есть, мы говорим, вот если вы оправомоченные операторы, операторы конкурса, да, то у вас, должна, у вас должна быть система мониторинга конкурса, как у оператора, и может быть система мониторинга профинансированных проектов уже после после того как вы провели конкурс потому что вам нужно показать результат в рамках вашего, ваших задач конкурса были ли достигнуты задачи конкурса да? а есть например мониторинг вот отдельно на уровне проекта то есть это все вот вся эта система выстраивается именно от модели управления программы или деятельности внутри организации Теперь очень важно, важно следующее знать, что мониторинг обязательно разрабатывается на этапе планирования программы. Невозможно разработать мониторинг, если нет связи с целями и задачами программы. В моей практике не один раз уже встречалось такое, когда, например, программа запущена, она действует, и вдруг какой-то момент мы выясняем, что нам необходимо, значит, у руководства или у донора возникает запрос и говорит, слушайте, а я хочу посмотреть, какие вы там, как вот эти результаты вы получаете, да, и получаете ли вы их вообще. И тогда, или он вообще приходит со своей системой мониторинга, да, там, со своими индикаторами. И тогда, извините меня, но в этом случае мы говорим, что это не мониторинг, это скорее профанация. Потому что каждый индикатор для мониторинга тщательно прорабатывается. И его должны прорабатывать исполни... Вот Нужно понимать, тот человек, который разрабатывает программу, да, который формулирует задачи, который разрабатывает механизм реализации решения этих задач, тот, который формулирует ожидаемый результат, именно тот человек должен разрабатывать систему мониторинга. Если человек не включен в процесс выполнения программы, он не может и не понимает цели и задачи программы, он не может, взять и сказать свой индикатор какой-то. И говорить, вот допустим, да, ну мы с бизнесом работаем, и я по роду службы э, оценивала программы, э, которые выполняют фонды, но ну, там по запросу бизнеса. И э, была так, был, был такой опыт, когда, э, допустим, э, донор, вот бизнес, он говорит, ну вот я, я бы хотел, чтобы вы помогали там пожилым, да, и э, там делайте свои. Программу. Мне главное, чтобы пожилые в отдельно взятой вот, на моей локальной территории, ранние пенсионеры, были удовлетворены и, в общем-то, не, не, не, не доставляли для меня сложностей. И вдруг в какой-то момент, значит, это, не вдруг а появилось так, что специалисты там бизнес этой социальной темой занимается отдел внешних связей, говорит, что мне бы хотелось, там, чтобы вы мне посчитали, каким образом СМИ относятся, в какой степени, насколько качественно и некачественно освещают проблемы информирования населения о проблемах геронтологии пожилого возраста в этой локальной территории. Когда и я хочу, поскольку мы платим, я хочу увидеть результат по этому индикатору. Это вообще нонсенс, потому что в рамках этой программы да, предполагалась какая-то часть информирования. Но не, было, не были запланированы конкретные мероприятия, не были запланированы конкретные шаги для того, чтобы СМИ начали там, относиться каким-то образом, формулировать отношения к проблеме герматологии там, раннего старения на этой локальной территории. И тут как хочешь, но это, это, невозможно, это невозможно сказать, каким образом программа может решать эту задачу. А вот здесь категорически нужно настаивать на том, что поскольку мы не планировали, и мы об этом еще говорим, не планировали ни таких действий, ни таких индикаторов, мы на, на этапе реализации программы, может на этапе тем более ее завершения, мы не можем вам сказать результат по этому индикатору. Еще раз, каждый индикатор тщательно прорабатывается. Более того, я вам хочу сказать, что в рамках, в рамках нашей деятельности, вот особенно инновационные проекты, когда работают, да, мы, например, у нас есть программа по профилактике социального сиротства. Я хочу вам сказать, что разработка индикаторов – это такой живой организм достаточно. Вот, допустим, мы, у нас была гипотеза решения проблемы профилактики социального сиротства в одном фокусе. И мы для себя разработали показатели эффективности для того, чтобы как мы будем решать эту проблему, на какой, на какой результат мы будем выходить. В течение года, выполняя запланированные там действия, мы стали понимать, что ресурсов фонда и ресурсов программы недостаточно для того, чтобы э, повлиять там, на, ту, на, на одну из задач, а именно там, на усиление взаимодействия, межсекторного взаимодействия по решению проблем профилактики социального сирота. И мы стали находить, мы стали в рамках вот уже работы пытаться найти свою нишу, да, более точечный фокус нашей работы, для того, чтобы и, и уже планировать э, э, индикатор нашей результативности, из, измерения нашего. Э, на наше влияние на эту проблему с точки зрения вот тех усилий, которые мы, которыми мы ресурсами, которыми мы располагали. Соответственно, уже вот этот индикатор на следующий год в этой программе, он у нас менялся и адаптировался. Более того, важно помнить, особенно при разработке системы мониторинга, что нужна система, а не только индикаторы. Нужно понимать, когда и каким образом, Ну, во-первых, опять же, будем говорить, где будет использоваться информация, для кого, в каком формате, на каком этапе, кто за эту информацию отвечает, в рамках каких мероприятий мы можем получить эту информацию. Это тоже нужно, очень важно, какая периодичность будет информации. Это нужно понимать на этапах планирования, и это должно быть включено в систему мониторинга. Самое главное... Одно из, Опять же, самое главное условие, что участники, участники процесса сбора информации, участники, которые включены в мониторинг, должны быть обучены. Хотя бы для того, чтобы вот, говорить на одном языке. Но особенно это касается, знаете, таких многоуровневых программ. Например, когда мы говорим, что вот есть программа, в рамках которых существует ряд проектов. И в рамках, в рамках этих проектов еще есть а, а, непосредственно, это особенно касается вот таких межрегиональных проектов, да, там, допустим, крупных региональных и, уж тем более федеральных проектов, когда есть там, допустим, уровень программы и там уровень проектов, которые выполняются на уровне региона или на локальной территории, и работают непосредственно там, и есть прямые благополучатели. Вот все те, кто включены в этот процесс, там исполнители проектов и исполнители программы, должны говорить друг другу на одном языке, когда хотят измерять результаты программы через вот эти реализованные проекты. Ну и еще, не нужно преувеличивать возможности мониторинга. Мы поговорим об этом чуть дальше. Мониторинг имеет свои ограничения. Более того, что если мы хотим, ну вот как, например, в рамках мониторинга, есть такие примеры, когда хотят, говорят, мониторинг влияния программ или мониторинг воздействия программ. Это, это тоже а, некорректно, а, потому что мы говорим, что мониторинг у нас а, отслеживается, а, вот это, это оперативное а, отслеживание результатов, да, оперативный, а, оперативное такое. Сделали офлайн такое, сделали, отследили, да, сделали, посмотрели, отмониторили, оценили. Что касается там, воздействия влияний, это уже зона ответственности оценки, это такой вот отложенный эффект, потому что ну, я в частности была включена в мониторинг программ, которые выполнялись в рамках субсидии, в рамках конкурса Министерства экономического развития на средства субсидий. Да, на бюджетные деньги. И поскольку в законодательстве у нас нет такого, такой формулировки, как оценка, то понятно было, что задача стояла ⁇ это мониторинг результатов программ, которые были профинансированы в течение двух лет в рамках конкурса Министерства экономического развития. И вот в этот мониторинг были включены программы, которые вот уже как закончились. И когда, поскольку мы говорим один из вопросов мониторинга факт, план факт, там выполнено, не выполнено, то в принципе для этих программ этот вопрос уже был не актуален. И о том, что говорить, опять же, говорить о влиянии, о влиянии этих, этой программы, это не, было, это не является задачей мониторинга. И поэтому вот, вот здесь вот, ну, понятно, что когда мы проводили такой мониторинг, мы собрали все равно необходимую информацию, мы ответили там, на вопросы, которые стояли перед заказчиком, перед Министерством экономического развития, там насколько там, программа решала задачи или не решала по выделению субсидий там на наиболее социально значимые проекты, программы, то мы на этот вопрос конечно ответили. Либо, либо мы говорим о том, что все-таки мониторинг, он отвечает на вопрос в той или иной степени мы достигаем полученные результаты. А вот именно почему и как, и в какой степени есть вклад, там, влияние на решение заявленной проблемы, то это уже, извините, это зона ответственности оценки. Поэтому возможности мониторинга не стоит привлечать. Я еще раз говорю об ограничениях по мониторингу, мы поговорим чуть, чуть позже. Что еще важно? Так. Да. Так вот, система, мы говорим, зависит, система мониторинга зависит от структуры, от модели управления да? и от содержания деятельности. Я специально провела, опять же, для. У вас вот такое разделение, это разделение условное, но опять же, это из моей практики, вот в чем непосредственно я, как эксперт по оценке, специалист по оценке, я принимала участие. Значит, если, вот смотрите, давайте возьмем такой пример, что вы являетесь, неважно, если... Там, допустим, благотворительный фонд, да, как вот фонд местного сообщества, он аккумуля... аккумулирует средства донора, и раздает их на социальные проекты другим организациям. А уполномоченная организация в рамках субсидии да, тоже в -то, является оператором средств субсидии, проводит конкурс и раздает их на, организовывает экспертную комиссию, которая раздает эти средства на региональные на проекты от некоммерческих организаций. Да. И вот с точки зрения оператора конкурса, есть система мониторинга а, вот самого, самого процесса администрирования конкурса. Да? Что здесь нужно, и вам имеет смысл эту, этот мониторинг проводить, поскольку являясь оператором конкурса, администратором конкурса, да? для вас это очень важно понимать, а, перед, вами, ведь перед вами стоят задачи того, чтобы, а, чтобы там в регионе активно коммерческие организации действовали, участвовали, конкурсах, реализовывали свои проекты на средства там, донора или субсидии и добивались своих поставленных целей. Вот для вас... Целью вашего мониторинга, да, как для администратора, будет совершенствование процедур, корректировка информационно-методических материалов, поскольку вы являетесь ответственными, ваша зона ответственности за то, чтобы организации понимали, активно участвовали в вашем конкурсе, писали качественные заявки и значит, реализовывали. ну, Реализовывали это и зона ответственности, но вы, чтобы эти вам, вам главное эти организации включить в конкурс, вовлечь в конкурс. И чтобы для них это было понятно, чтобы они были замотивированы. И в данном случае, если вы являетесь администратором, индикаторы разрабатываются вами как администратором и заказчиком. То есть, условно говоря, если мы говорим, что вы как фонд, общественный фонд местного сообщества, и вы являетесь администратором там средств, собранных в регионе, то а, доноры говорят, что мы хотим, а, значит, чтобы у вас там приняли участие организации, там, которые занимаются а, здоровым образом жизни. Или там мы хотим, чтобы у вас там 30% конкурса. Комп... Там ...заявок было э, оформлено там, на молодежную тему, и мы хотим, чтобы их было больше. И в молодежке мы хотим, чтобы это были проекты, направленные, там, например, на активизацию молодежи да, там, или развитие добров... молодежного добровольчества. То здесь вот как раз... Э с учетом того, что хочет заказчик, и он должен включаться вот в разработку индикаторов. Заказчик говорит, я хочу, чтобы в моем конкурсе, который, вот в конкурсе моих проектов, там, значит, проект, который объявляется конкурс, который объявляется на мои деньги, допустим, чтобы участвовало не менее там, 50% работающих некоммерческих организаций в регионе. И вы тогда, естественно, этот показатель, вы его включаете, вы над ним работаете и отслеживаете потом вы задачи-то в конкурсе ставите, что вы обязательно должны проинформировать и отследить, сколько организаций именно этой направленности в этом конкурсе участвует. Сбор данных о решении задач происходит на всех этапах конкурса. То есть вот, начиная вплоть до того, что подготовительный этап, там, информирование о том, что конкурс, объявление о конкурсе, приглашение конкурса, о том, как проходит консультирование для тех, кто будет продаваться о том, как мониторится, сколько, каких организаций подали на конкурс и проводится предварительная экспертиза на соответствие этих заявок. Да? А затем и, и как эта предварительная экспертиза была проведена, потому что вы на экспертном сайте вы будете предоставлять эту информацию. Затем, естественно, мониторится, сколько участвовало, получила, сколько победителей, сколько не выиграла, почему не выиграла и так далее. И опять же, как прошло информирование победителей да, на этапе подписания договора. Есть в разных, в разных организациях, в разных конкурсах, есть на этапе администрирования. Ну, вот, например, я знаю, что для фондов местного сообщества конкурс он не заканчивается тем, что когда договор подписали, заветки раздали. Только заканчивается тогда, когда организации, получившие финансирование, Свои проекты отчитались. И вот как только вот они отчитались, вот э, этот конкурс считается, и тогда администратор э, отчитался по результатам, да, подготовил такой э, крупный э, отчет о том, как были решены задачи э, значит, конкурса в рамках выполненных проектов. В ряде случаев, э, чаще всего это бывает в... При распределении региональной субсидии. это когда конкурс заканчивается, вот Выиграли выбрали организации, подписали с ними договоры, перечислили им средства, вот на этом конкурс заканчивается. То все зависит от того, что включать, какие этапы конкурс для себя включает. Вот эти этапы все должны быть промониторены. А, и система и мониторинг может не быть отдельно в такой бюджете конкурса. Потому что это а, может быть, вот, как администр... это может быть частью того же самого администрирования. И а, оно предполагается, что если вы конкурс проводите, то вы проводите мониторинг. Далее, а, опять же, есть, а, еще раз повторяю, либо это в рамках конкурса, либо вас именно а, и вы уже мониторите профинансированные проекты, потому что вы должны рассказать это, вот. в частности, как для фондов местного сообщества. Вы мониторите профинансированные проекты, как администратор, и говорите донору в последующем, что там, допустим, вот эти проекты, вот то, что вы хотели, чтобы добровольчество, например, развивалось, да, вот, вот эти проекты, вот такие а, результаты добились в рамках вот такой деятельности, и вы можете тогда корректировать с донором, что вот это приоритетное направление может быть включить в него там, ну, например, инновационные проекты, которые развивали бы какие-то, были бы экспериментальными для того, чтобы активизировать и мотивировать молодежь сообщества. Или наоборот, в добровольчество включить там. Ну, целевую группу а, ранних пенсионеров. И это вы делаете, вот, вот про, монитурите профинансированные проекты как администратор. Либо есть такая практика, что организация, а, а, отдельно был администратор конкурса, другой организации а, получается там или заказывается а, про, мониторинг профинансированных проектов. Да? А, и а, эта система мониторинга по финансированию она будет отличаться от, от, от, от системы мониторинга администрирования конкурса, потому что там индикаторы как шок-конкурс и как его этапы были осуществлены, и как там работала целевая группа, Про мониторинг профинансированных проектов, будет там задачи и индикаторы будут все на одноцелены, в какой степени проекты решают интересы целевой группы, да? в какой степени проекты, ведь конкурс проводится в рамках программы, а в какой степени профинансированные проекты решали задачи программы позволили достичь цели программы, которая, в рамках которой осуществлялся этот конкурс и эти проекты. И там тогда цель консоль за целевым использованием, за целевым расходованием средств достижения запланированных результатов, в первую очередь, да, индикаторы разрабатываются, исполнительный проект. То есть понятно, что, ну вот мы, например, когда у нас была большая программа поддержки гражданского общества «Диалог Файлокси», то у нас, понятно, мы были администраторами, наша программа «Диалог» была администратором этой программы. Средства были финансированы, переданы в И в рамках этой программы были ключевые индикаторы. Там мы должны были, например, Одной из задач была активизация некоммерческих организаций в решении просветительских задач в рамках там, жилищной реформы. И у нас там были показатели там, так в определенном количестве регионов есть там, существующие организации, что были, было проведено, значит, были проведены циклы просвет мероприятий, потому что, ну, ну то есть, условно, значит, один из индикаторов был, что а, население целевого региона было, было просвещено а, в решении а, вопросов жилищного, управления жилищным хозяйством а, в результате выполненных проект. И мы а, этот индикатор спускали а, из то есть, когда они подавали свои заявки на конкурс, они, естественно, этот индикатор для себя включали. Но и в своих проектах, в своих программах у них были свои индикаторы, да, свои показатели результативности. И именно исполнители, исполнители этих программ, этих профинансовых проектов разрабатывают свои индикаторы. Как, опять же, как вот, например, у нас в фонде, как мы это сейчас делаем, у нас есть э, э, на уровне фонда э, у нас есть поставленные результаты программной деятельности да, э, для совета директоров и для, вот, фонд говорит, что мы работаем по профилактике социального срока, мы влияем на такую проблему, мы получаем вот такие результаты. И это у нас результаты высокого уровня, результаты фонда. Программы, которые выполняются в фонде, они ориентируются на этот результат, и они разрабатывают показатели, чтобы соответствовать этим результатам, да, и используют, ориентируются на наши фондовские индикаторы соответственно, на показатели, и при этом зарабатывают еще свои рабочие показатели, да? показатели своей собственной программы, потому что программа в программе в есть свои задачи, свои ожидаемые результаты. А то есть я еще раз хочу, почему я детально остановился на этом а, вопросе, потому что есть практика, когда индикаторы а, разрабатываются, есть, к сожалению, такая практика внешними людьми, которые не совсем понимают, что делается в рамках программы. Если есть запрос на такой индикатор, то а, эти люди должны так или иначе быть включены в процесс разработки программы, проекта, и а, этот свой запрос в рамках этой программы каким-то образом транслирован. И если это возможно, этот запрос удовлетворить в рамках программы, то тогда значит этот индикатор может исключить. Если же запрос этот нет транслирован или он невозможен, или программа не может решать этот запрос, удовлетворить этот запрос, то тогда этого индикатор в принципе быть не должно в этом, в этом проекте или в этой программе. Сбор данных на этапах выполнения проектов и момент их завершения. Это обязательно, как правило, здесь, когда администратор мониторит результаты да, профинансированных проектов или профинансированных программ, он может смотреть промежуточные, для того, чтобы понимать, вы как администратор, вы несете ответственность за то, чтобы было в первую очередь полностью да, цель, целевое расходование средств и достижение запланированных результатов. Соответственно, вы смотрите, насколько те проекты, которые профинансированы, они действительно а, а, там, выполняются в нужном направлении. А действительно ли это целевое расходование средств, вы как администратор за это как оператор. Да. Поэтому мониторинг чаще всего происходит на каких-то промежуточных ключевых этапах и на момент завершения этих проектов. И должна быть отдельная строка бюджете конкурса. То есть, ну, имеется в виду, если мониторинг по финансированных проектов – это часть конкурса, то в бюджете конкурса. Если это за рамками конкурса и как отдельно то тем более мониторинг идет отдельно с такой бюджета этой деятельности. И есть еще система мониторинга программы проекта. То есть, ну, это непосредственно касается выполнения программы. Да. Есть у нас программа, либо проект, неважно. Мы мониторим, мы, ее, мы разрабатываем эту программу, мы ставим перед собой задачи, мы планируем ожидаемые результаты, и нам нужно понимать, в какой степени наши задачи решаются, в какой степени мы добиваемся завербованных результатов, так или иначе мы используем ресурсы. Поэтому цель этой системы мониторинга ⁇ подотчетность, улучшение... Деятельности, да, корректировка какая-то и, естественно, развитие. Индикаторы разрабатываются команды, программы проекта, вот непосредственно тех людей, кто это будет делать. Собираются данные во время ключевых мероприятий, потому что мы говорим, это систематическое отслеживание, да, там, в начале программы проекта, на промежуточной стадии, на моменте завершения. Вот как раз мы говорим о начале программы или проекта, именно на промежуточном завершении, это как раз когда вот, вот, вот, эти, вот это вот исследование, вот этот мониторинг нам позволяет а, выяснить динамику а, а, изменения нашей целевой группы или когда мы говорим о удовлетворенности запросов наших клиентов, а, то тогда в этом случае мы а, измеряем, измеряем а, программу на, вот таких, на разных ее стадиях. Но и обязательно в программе должна быть отдельная строка в бюджете. То есть имеется в виду, что такое. Потому что а, за мониторинг должен отвечать человек, это, это может быть тот же самый руководитель проекта, там, или менеджер проекта, или ассистент проекта. Но это должен входить на его должностные обязанности, соответственно, там оно как-то должно расплачиваться. Предполагается, что элементарно даже те же самые организационные информационные ресурсы, там, если вы проводите анкетирование, там, или вы а, проводите а, группу, а, там она вам нужна, то это у вас обязательно должно быть включено в бюджет, потому что вы должны а, ресурсы на это затрачивать за рамками мониторинга, за, за рамками программы. Итак, значит, мы переходим с вами к вопросу о системе мониторинга, о да, построении системы мониторинга. Какие главные, главные принципы? Ну, в первую очередь, прежде чем это ключевое. Это нужно понимать, что прежде чем начать строить систему мониторинга, мы это планируем. Мы определяем не только то, на что, что нужно знать на программе, да, но мы в первую очередь должны понимать, почему нам эта информация важна. Если мы говорим, что если вот мы, например, у нас программа, да, мы, мы говорим, что нам нужно мониторить этот проект там, или программу для того, чтобы понимать, вот у нас сейчас да, пилотная стадия этой программы, на следующий год мы ее хотим, планируем развивать, и мы должны понимать для услуги наша целевая группа, правильно ли мы работаем с этой целевой группой или неправильно. Да? То есть нам нужно, нам нужно понимать, почему эта информация для нас важна. То есть это не только мотивационный такой фактор для мониторинга, это еще и то, что тот фактор, что вот эта информация позволит нам либо развивать эту деятельность, либо закрыть ее и вообще менять там, программный портфель. Следующий важный шаг, да, важное условие, важное требование такой при постоянной системы мониторинга – это определение периодичности получения информации о программе. Вы знаете, сталкивалась тогда с тем, что а, чуть, ли когда, чуть ли не статистические данные там, да, через каждый месяц там, сдаются да, каким-то образом. А, и есть другая крайность, когда когда эти данные собираются только в конце проекта, в конце программы. Вот здесь нужно понимать, если мы говорим, что вот я, я, результат моей, моего проекта зависит от, от ключевых мероприятий, там, да, от двух, трех, от одного ключевого мероприятия. Значит, я должна понимать, что вот спор информации именно на это, после этого ключевого мероприятия и в рамках этого ключевого мероприятия это, самое, это одно из приоритетов, которую я в график сбора информации, я должна это включить. И если я говорю, что мне нужно понимать, просто понять, вот нужно целевой группе, нужна целевой группе эта услуга или не нужна, то я понимаю, что я должна обязательно посмотреть запрос целевой группы на начале программы, да, проекта. То есть насколько они вообще вот этот вот, вот, вот эти, типа было-не было, нужна-не было, да, нужна. Не нужна. Потом я понимаю, я, я должна где-то в середине посмотреть, опять же, та же целевая группа, ходит она ко мне или не ходит, получает она этого цикла, не получает, потому что если она ей не нравится, она вообще может просто не прийти, и мне в конце программы уже ничего будет в конце проекта оценивать, Не у кого будет спрашивать, насколько нужна моя фуга или не нужна. Все очень зависит от того, опять же, каким образом вы будете использовать эту информацию, для чего она вам нужна. И тогда выстраивается периодичность получения информации. Просто сбор данных, ради сбора данных, он никому не нужен. Это, я вас уверяю, есть уже практика. Когда собираются, эти данные лежат в таблицах. Неважно, даже если небольшая организация, небольшая целевая группа, все равно эти а, таблицы собираются, эти журналы собираются, и они никогда не бывают востребованными. Но зато мы понимаем, что у нас человек сидит, и это и по головам отсчитывает наших благополучателей там, присутствующих на том или ином мероприятии. А, да, и еще главное нужно сказать. Нужно тщательно думать о периодичности информации, поэтому, в принципе, именно от периодичности зависит, от частоты сбора этих данных зависит стоимость системы мониторинга, да, насколько это, а, это дорогостоящее мероприятие. Нужен ли здесь отдельный специалист или достаточно будет менеджера проекта, который включен в реализацию всех этих мероприятий, который параллельно будет, там, допустим, целевую группу или проводить наблюдение. определяется еще одним обязательным условием, что определяются именно те индикаторы, значения которых можно измерить там, где выполняется программа. То есть нужно продумать каналы передачи этой информации и как она поступает лицам, принимающим решения. То есть каким образом кто собирает и как это передается. Потому что есть практика, когда... Ну, опять же на уровне программы а, проводится мониторинг и там, вот мы, если мы говорим вы являетесь оператором да, и вы передали деньги и вы говорите, что у вас а, там, программа решает задачи активизации некоммерческих организаций а, там, в определенном регионе там, допустим по теме, по теме сирот а, при этом при Например, те организации, которые работают в этой теме и выполняют эти, эти проекты, они, в принципе, даже не фортят, что вы считаете эту информацию. И когда вы там говорите, слушайте, ну у вас как-то эта тема решается или не решается, скажите, там, сколько у вас, целевая группа ваша изменилась или не изменилась. Они, конечно же, себе могут этот, этот индикатор включить и считать, но они могут его не включить. И тогда вы, естественно, не сможете понять, у вас целевая группа вашей программы в этом локальном, на этой локальной территории, она какая, она вообще есть или нет, она там, расширяется, увеличивается, или есть такая, как двигается, не двигается, или просто три человека, которые пришли в эту программу, что-то послушали и ушли, там, или приняли участие в пушке для вязания. Ну, я очень много говорю. Поэтому э, значение вот этого индикатора, который, оно, оно должно измеряться именно там, где делается эта программа. А, нужно заботиться еще и о том, чтобы информация, а, которую вы передаете своему, например, неважно, вы передаете руководству. Да? Ну, вот, например, человек, который занимается сбором информации, ну, вот администратор конкурса, да, он идет там к советской таблице что вот у него есть вот эти проекты, и вот это вот, выполняет такое количество организаций, и у вас там вот... Я, когда начала работать, помню, там сумасшедшая эксельская таблица, какая-то на, на, на пяти страницах. Мне информация нужна, я знаю, что она в этой таблице. Но я как засела на одной таблице, и сидела на ней сумасшедшее количество времени, потому что... А, потому что... А, да, мне говорят, что время заканчивается, и я, в принципе, заканчиваю. А, мы говорим о том, что вот по этой инфо эта информация должна быть и эта экселевская, и уж тем более, если эту экселевскую таблицу дать не клонит, то он вообще не очень клонит. А если решит экселевскую таблицу передать а, донору, то она для него в лучшем случае, он, если он еще ее откроет, ужаснется и закроет обратно. Поэтому вам нужно понимать, в какой степени, эта информация, в каком формате передается эта информация. Так, вот здесь, дальше на слайдах, в принципе, то, о чем мы говорили, пошагово, но ну, это не значит, что это приоритетность, да? но пошагово определено, каким образом система мониторинга выстраивается. Да, что разрабатываются, это вот мы, мы с вами знаем, что это происходит на этапе планирования программы. И мы разрабатываем индикаторы, даем им определяем источники информации, где мы будем брать, как мы будем собирать, определяем периодичность и график, распределяем ответственность за сбор данных, каким образом эти данные получаем, каким образом эти данные обрабатываются и... В, какой, в каком объеме они передаются руководителям и как эта будет информация использоваться будет ли это презентация или будет ли это текстовый отчет или будет это видеоролик или это будет публичное представление и так далее и мы должны мы обучаем, должны обучить людей кто ну там специалист там, мониторингу или менеджер который будет собирать эту информацию и, естественно, предусмотреть бюджет. Вот то, что вот сейчас перечислено здесь, эта же презентация будет выложена в, в открытом доступе, поэтому есть вот такой слайд, где вот этот вот, алгоритм мониторинга программы в таких цветочных цветных кружочках он в принципе выстроен. Поэтому вы можете воспользоваться этим слайдом при разработке системы мониторинга. В принципе, вот этот алгоритм это как раз и позволяет эту систему выстроить. Пример системы мониторинга была в свое время у меня экспертиза молодежных проектов, которые были профинансированы в рамках технологии добра, проектов, которые участвовали в молодежных форумах, форумах на Селегере. И вот этот вот пример как был проект, и вот так вы можете посмотреть, как это разрабатывается, что, как вот, вот табличка, алгоритм этот вот в табличке может выглядеть. Дальше вот на слайдах поясняется, каким образом вот в этой табличке что означает, какова цель мониторинга, что такое индикатор, кто клиент, какая услуга полностью это вот полностью это вот описывается. А, то, о чем мы с вами говорим, ограничение системы мониторинга. Да, а, это ключевое. Ограничение Мониторинг заплат... измеряет только то, что запланировано заранее. То есть, если индикатор не запланирован, его в принципе невозможно посчитать. А, и понятно, что не измеряет, не измеряет то, что не запланировано. А, констатирует факты, но не объясняет причины, а за счет чего достигнут тот или иной результат. Некоторые результаты нельзя измерить напрямую. Это мы как раз, например, говорим вот об активизации там молодежи в добровольческом движении. То есть вот такой результат нужно разбивать на несколько раз. Что такое активизация, да? что такое добровольческое движение. Это добровольческая акция или целый цикл мероприятий активности, то он один раз пришел и ушел, или он пришел 2-3 раза на это мероприятие, или он принял участие во всех этих мероприятиях, или он вообще стал активным человеком, активным там и стал продвигать это добровольческое движение. То есть вот такие результаты нужно разбивать на несколько индикаторов. Есть риск манипулирования значениями индикаторов, когда, например, ну. Когда индикатор не сформулирован корректно, то тут уже можно, этот индикатор можно использовать как в плюс, так и в минус. И составляет, это опять же все к формулировке. И все-таки в индикаторе мы понимаем только часть сведений. То есть, вот да, сделано, да, выполнено, да, приняли участие, да, пришли, да, получили объем информации. Насколько повлияло или не повлияло это участие в вашей, проекте, в вашей программе или в вашем проекте благополучателя, насколько повлияло на его жизнь в рамках мониторинга, вы, скорее всего, не сможете получить эту информацию. А, ну вот еще раз, а, это вот, ой, это, извините, это не туда. Важно, а, важно понимать, что эффективный мониторинг создает надежную базу для данных оценки. Вот те данные, которые получают данные отчета результата анализа решения, основанные на а, фактах мониторинга, следует сохранять для их последующего использования в рамках оценки. И что же такое, мы с вами говорили, что же такое оценка программ. Оценку программы будем говорить достаточно меньше. Мы уже про это, мы уже про это говорили с вами, Значит, что оценка – это систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, ее характеристиках, результатах, для того, чтобы проводиться, для того, чтобы принести, вынести осуждение о программе, для того, чтобы повысить эффективность этой программы или разработать планы на будущее. Значит, Кому нужна оценка? Оценка еще нужна, в первую очередь, для финансирующих фондов, для финансирующих организаций, для организации исполнителей. Я объясню, почему финансирующие. Финансирующие агентства, фонды, доноры – это те, которые деньги в надежде, что там, будет решена какая-то их проблема. Да? Социальная проблема, личная проблема. И они должны понимать, в какой степени эта проблема была изменена, проблема была решена. А, давать или не давать следующие деньги. Организации исполнительные, естественно, потому что они должны эту информацию предоставить для этих фондов и агентств и для себя понимать, действовать или не действовать в этом ключе. У нас, например, в фонде мы в результате оценки мы понимали, что у нас есть программы, которые между собой в какой-то степени пересекаются. Одним из результатов оценки было то, что мы, например, две программы закрыли и объединили в одну, полностью изменили механизм реализации, задачи поставлены были те же, программа качественно и организационно стала совсем другой. Естественно, результаты оценки нужны непосредственным исполнителям программ, которые работают с клиентами, то есть это вот те, кто работают с проектами. Могут быть институты заинтересованы, которые финансируют различные исследования для того, чтобы понимать на уровне миссии, видения, влияния на проблему, каким образом социальная сфера деятельности, сфера социальной жизни изменяется в результате деятельности. Там, определенных организаций есть, или там некоммерческих организаций в этой клинике. Благополучательным клиентам, как я уже говорила, естественно, профессиональному сообществу и широкой общественности. Широкая общественность для того, чтобы нужно понимать, вот есть проблема и в принципе можно решить, какими механизмами и в какой степени, и решаем или не решаем эта проблема, кто должен быть включен в, это, в решение этой проблемы. Это все можно в принципе узнать в оценки. Зачем? Для того, чтобы продолжить или прекратить программу, каким образом можно улучшить программу, какие новые методы и способы могут быть добавлены в программу и так далее, нужно ли принимать или отложить подходы стратегии, используемые в данной программе. И это все, вот уже по этим перечням вопросов вы уже можете видеть, что действительно мониторинг его ограничения, он не сможет дать ответы на эти вопросы. А перед руководством и исполнителем программы, и донорами тем более, эти вопросы всегда, в принципе, стоят. Значит, Отличие мониторинга от оценки. Оценка проводится на ключевых этапах реализации программы, когда есть действительно уже такой результат, который можно пощупать руками да, и посмотреть на эффект. Анализируется причина достижения или недостижения запланированных результатов. И полученная информация используется для уточнения не только планов на будущее, но и даже для разработки стратегии. Мониторинг в меньшей степени может быть использован для разработки стратегии. Потому что он не дает ответов на причины, на, на причины-следственные вопросы о а причинно-следственных связях. Я заканчиваю, позволю Вашу еще минуту-две внимания. Значит, достижения программы, которые являются объектом оценки, это в первую очередь год программы, так называемый input Это когда продукты какие-то оцениваются, вернее, действительно ли были проведены мероприятия, соблюдены сроки и так далее. Такое непосредственное выполнение Input. А продукты, которые, а вот тут это уже оценка фиксируется на том, как исполнитель проекта это все сделал и как этот продукт пользуется во внешней, за рамками программы во внешней среде на результаты ауткам то есть это когда проект имеет целью выяснить изменилось ли поведение уровень благосостояния жизнь целевой группы да это тогда когда вот есть уже какое-то изменение в жизни целевой группы и на эффекты влияния импакт это когда устанавливается, что изменилось в структуре самой проблемы, каковы изменения в сообществе или в обществе, а не только на уровне целевой группы, да, каким образом программа вообще влияет, каким образом вклад программы вообще в этой социальной сфере или в этой сфере действует. Вот это является объектом оценки. Как, опять же, вы понимаете, что мониторинг не сможет ответить на на вопросы по поводу влияния программы. А на этом я закончила. Я понимаю, что в оценке сказано было не очень много, но задача в принципе стояла, поскольку мы и на школе грандмейкинга говорили о том, что в принципе, вопросы возникают по системе измерения непосредственной деятельности и в рамках программ, поэтому на вот те особенности мониторинга, там, плюсы и минусы, которые, с которыми я сталкивалась в практике своей деятельности, я посчитала, нужно включить в эту презентацию, и мы об этом поговорим. Если у вас есть вопросы, будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите в повторительный фонд «Гарант». Эта информация будет передана мне, я готова вас проконсультировать и дать дополнительную информацию. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Презентация, насколько я понимаю, она будет в открытом доступе. Вот По той ссылке, по которой вы заходили, и там есть в письме приглашение, есть контактное лицо, вы можете к нему обратиться, и вам ответят по поводу этой презентации. Более того, хочу сказать, что цикл наших вебинаров – он еще не закончен. Следующий вебинар должен был проходить в следующую среду, но по техническим причинам он перекладывается и будет 3 февраля проходить. И очень интересный будет вебинар по поводу отчетности и того, как, как нужно работать с благополучателем в рамках, значит, в рамках конкурса, в рамках профинансированных проектов. Вебинар будет, делаем ли мы сами или вместо, вместо самих благополучателей. Эта тема будет проходить. Ведущая будет Елена Малецкая, Елена Павловна Малецкая, президент Свирского центра МОФСЦПИ. И я вас приглашаю на тот, же, на тот же вебинар. Это тоже будет очень интересно. И я так понимаю, что. Вопросы на этом не заканчиваются, потому что мы продолжим эту тему обсуждения и на второй школе грантменеджеров, которая будет школе которая будет проходить в июне в Архангельске. Поэтому находитесь все время, вот, заходите на сайт, смотрите, будьте на связи с благотворительным фондом Гарант, который, в общем-то, эту программу проект ведет по школе грантмейкинга и на все вопросы может вам ответить. Спасибо вам большое. Всего доброго. Я готова буду ответить на ваши вопросы, они у вас возникнут. До свидания.